Поднимая глаза, завораживая слух Где-то здесь, вблизи, слышен светлый звук Будто тысячи медных колоколов Пробуждают внутри сердце, зов Мне руки даны, чтоб тебя обнимать Губы даны, тебя целовать Глазами наперед, видеть глаза В которых собирается счастье, слеза Счастье, слеза Счастье, слеза Вместе посетить каждый край земли Друг другом восхищаться вблизи и вдали Заботы окружить семью и друзей Этой песней будут жить миллиарды людей Я тебя очарую Для всей земли Будем вместе мы Только я и ты Одна цепь ру работ глаз И только счастье Впереди у нас Вместе посетить Каждый край земли Друг другом восхищаться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 только работ глаз И только счастье Впереди вас Я тебя очарую Для всей земли Будем вместе мы я и ты Одна цепь Рук Хоровод Глаз И только Счастье Впереди у нас Я тебя Очарую Для всей земли Будем вместе Мы Я и ты Одна цепь Хоровод, глаз, и только счастье впереди нас.